Наступит время сказок и чудес Вокзалов, песен, выдумок волшебных для вас и для меня Уже вошедший среди осени в пустой. В эфире программы споемцы друзья в студии Татьяна Визбор и мои сегодняшние гости. Мне очень приятно представить: Теру Христианову, Диму Григорьеву. И вот у меня, наконец, появился впервые, кстати, за время ведения практически за год собеседник натуральный. Просто нам бы только не забыть вам давать слово, чтобы вы попели. Это Наталья Кривенкова. Вот человек, которого... Нет, обычно, вот я сейчас расскажу, обычно детей с собой берут там, на работу, потому что не с кем оставить. Сегодня взяли практически профессионалы, группу поддержки, плюс ко всему человека непостороннего авторской песни в городе замечательном Краснодар, который вы сегодня представляете. И uh, Наташа как раз, она член клуба, хорошо, я вам объясняю, надо ну, объяснить да. телезрителям, Наташа член клуба uh, Краснодарского, который называется, вот, кстати, гениальное название, Посредник, да, ну то есть пишется по-средник, тире насколько я поняла, да? То есть это почему? Потому что по средам, да, во-первых... Мы собираемся по средам. Угу. Любители авторской песни в Краснодаре собираются все вместе по средам. Угу. Ну и, конечно же, это еще нагрузили мы основным смыслом это слово, что авторская песня, как посредник, связующая нить между людьми, между их душами. Ну, Наташ, тогда с вами и поговорим. Отдыхайте, друзья. Только всего доброго. Шучу, конечно. Вот Я хотела бы узнать, как в Краснодаре зарождалась авторская песня. У меня есть еще своя версия одна, но я потом ее выдам. Я имею в виду на вашей памяти. То есть клуб уже существовал, когда вы в него там пришли, вступили, стали его Однозначно. Я вступила в клуб в расцвете, так скажем, развития авторской песни в нашем регионе. Когда... Уже ну, лет 10, наверное. А то и более наши метры. Ну, когда, это было? Вот когда это было? Ну, я в клуб пришла в девяносто третьем году. 92-93 год. И влилась в дружную семью наши как бы авторы местные, которые пропагандировали нашу российскую бардовскую песню. Это Руслан Шмаков. Угу. Гончаров, Ушканов вот это люди, которые, ну, более старшего поколения, которые нас молодежь тогда и к этому. Ну даже я знаю, что существует сборник. Вот у меня есть барды кубани. Вот так да, вот замечательно. Да, Кстати, первая песня, да, прозвучала? Да, да песня прозвучала краснодарского автора Андрея Гончарова угу. на стихи краснодарского же поэта Юрия Гречки. А как вы, так сказать, стали с этим движением сотрудничать, скажем? Ну, у каждого своя история. Вот Иришка раньше попала ну, Я туда. среди них ветеран авторского движения города Краснодара. Я попала туда сразу после училища. Это было очень давно. Училище Муспед э, э, Ну, училище. Ну, учитель пения, uh -huh. так, просто говоря. Совершенно случайно попала и, как говорится, осталась там навсегда. Самое... Замечательное было в том, что там можно было прийти, и никто тебя не спросит, а ты кто такой? Ты зачем сюда пришел? Просто придешь, посидишь, послушаешь, и потихонечку захочется тебе тоже подпевать, потом о чем-то говорить, потом какие-то дела захочется делать. И так это происходило где-то с 78 79 года. То есть uh -huh. давным-давно тогда называлась везде КСП, а у нас называлась секция самодельная песни при туркмени хорошо не секция вообще секция ну там секция водного туризма такого-то а тут секция самодельной песни то есть это тоже своеобразный спорт конечно да постепенно все это очень менялось и вот так вот я знаю что ты закончил высшее военное училище да я, между прочим, я когда прочла это, я крайне изумилась, потому что более, вот, на мой взгляд, нежного, Штатский, тонкого, например. нет, даже не штатского, не в этом дело. Тут есть, ну, то есть а, у нас совершенно не ассоциируется, вот у, у меня, например, ты с каким-то бравым генералом, хотя наверняка были вот, помыслы. Да, вот не дослужился это генерала. Да, конечно, плохо тут Он говорит, я ушел, потому что мне медали не давали. Не давали. Я служил Отечеству, как умел, и медали ни одной. И пришлось сменить просто род занятий. <свят> <свят> я знаю, что ты не любишь об этом говорить, потому что на самом деле тема очень серьезная и довольно больная. Конечно. Это я понимаю, в жизни каждого военного, который ушел, как бы не то, что не по своей воле, а пришлось. Так заставили жизненные обстоятельства. Я думаю, что это произошло как раз на грани смены <свят> — Развал Скажем, социального страны, строя, там, да, и так, строя. так далее, да. Это ужасно обидно, но, тем не менее, авторская песня приобрела шикарного гитариста. А вот скажи, это у тебя как-то соединялось, вот когда ты, э, так сказать, это когда началось? Или ты, значит, расстался с э, Да, так и получилось. Я, строем, я вернулся и... в родной Краснодар из-за угу. Кавказа, где я служил после училища, угу. после того, как попал под сокращение, и очень быстро как-то вот... Совершенно случайно, как Нашелся мне казалось, да. Ну, на самом деле, наверное, так и должно было быть. Я попал в клуб авторской песни, встретился с замечательными людьми там, и у меня жизнь изменилась круто. Я приобрел огромное количество друзей, как бы нашел свой круг. У меня сразу же вот это мое было, когда я попал в клуб авторской песни, и песни, услышал миллион песен, которых я не знал до этого. И мне просто было обидно, что такие замечательные песни, их Мало знают, мало поют, я имею в виду, не в среде КСП. Потому что тогда, если сейчас все-таки на радио, на телевидении есть передачи, посвященные авторской песне, тогда просто не было. Я было тебе скажу больше, сейчас пережили. нету каналов, не ни одного практически канала, я таких не знаю. То есть если это только какой-то сугубо специальный uh -huh. канал, который своим долгом не... Это, с одной стороны, это стало модным, да? С другой стороны, хорошо, что есть какой-то рупор вообще, да? То, то есть не, не какие-то подпольные уже... Uh -huh. Сказать, концерты и так далее. Но это уже, правда, давно произошло, поэтому чего нам сейчас... Это mm -hmm. уже действительно мы вспоминаем о том, что было. Mm -hmm. Хотя yeah. и авторская песня была под запретом более чем, yeah, потому что разгоняли, это разгоняли, было... мы на лавочки собирались. Да, разгоняли не только, и по лесам шастали, и запрещали, ставили охрану. Вот игрушинский фестиваль два или три раза, по-моему, не было. Не помните? Нет, не было дольше. Не было целых шесть лет. А, целых шесть лет. Ну Так что вы, кстати, в этом году были на груш Нет, мы в этом году не ездили. У нас так это сложилось. Принципиальная по два... была позиция, скажи, или просто это. Ну нет, я не могу сказать. были. да, мы перед этим не были. Ну, как бы это тоже, наверное, и конечно, роли. Да. То есть, такое не совсем желание с этим У -у -у. общаться. Да, Слушайте, да, чтобы да. не было обидно краснодарским авторам, У -у -у. давайте их тогда познавать. Сегодня как раз больше прозвучит не ностальгическая песня, хотя хочу сказать, что ребята э, очень сильные исполнители, потому что на самом деле хороших исполнителей мало. Вот все будут смеяться как казалось бы, да, что взял э, песню, которая уже без тебя написана, сделал ее и, значит, пошел с ней выступать. Да ничего очень подобного. выручил слова, да, а да, убей, слова и аккорды и вперед. Нет, ничего подобного. Нужно что-то вкладывать свое. Это э, большой дар. И поэтому давайте... сейчас вот Сегодня мы как раз будем больше не э, э, каких-то классических э, песен э, бардовских из шестидесятников, да. но, тем не менее, они тоже прозвучат, а краснодарцев давайте ну да кстати они тоже же все это в краснодаре это я знаю что вот андрей гончаров вы сказали а это человек очень известный я имею в виду в краснодаре вот как автор конечно я У -у -у. ну если я слышала да. есть еще эдуард гончаров и это еще и вот, дар Эдуард гончаров еще более известен потому что он ходил в горы его все горы поют весь кавказ его песни поет эдуарда гончарова Ну андрей уже как бы он стихи сам не пишет он только музыку пишет так ну давайте что-нибудь еще но еще есть Коля Хнаев, который, который тоже всю жизнь ходит в горы, который пишет сам и стихи, и музыку. Вот, то есть, как у нас говорят, полный автор, да? Николай Хнаев, «Последняя песня». Властная судьба И вот стою один я Между меж между нами между тобою Меж себя Из русла Провожавшей суеты Людской поток В обыденность течет И я стою а чувство пустоты Забыть гудок прощаний не даёт Я вам хочу сейчас рассказать свою историю авторской uh -huh. песни. Развитие авторской песни в Краснодаре. Вот ребята ее знают, между прочим. этим в Вы в курсе, да нет, вы знаете. Да, ты знала, как в анекдоте. А ситуация была такая. Дело в том, что очень давно, еще в позапрошлом веке, мои прабабка и прадед... Евдоки и Григорий решили обосноваться в Краснодаре, они были с Украины, а на процентку он Шевченко, собственно говоря, там две самые распространенные фамилии были. И вот они на улице Кузнечная. во всяком случае, так она тогда называлась, это где-то в Еще центре. Вот. У них был дом, и э, там жила очень большая семья, в частности, вот моя прямая бабушка, там их было четверо детей, э, значит, моя бабушка Мария Григорьевна Шевченко, а потом туда же приехал на каникулы летние, там же и остался, и первый, первый, свои, значит, первый класс закончил. И там же пел в церковном хоре мой отец Юрий Висбор. И значит во второй класс, правда, его перевели за шматок сала и за десяток яиц, которые, значит, сестра моей бабушки Надежда Григорьевна, тогда еще Надя, Бегал и совал взятки учителям, потому что учился он, ну естественно, влюбившись принципиально в шесть лет, учился он он плохо. Но, тем не менее, музыкальное какое-какое образование он там получил, именно, как ни странно, в храме. И, значит, вот что называется, потом его бабушка забрала перед войной, причем вся семья осталась в оккупации, это была, в общем, страшная беда и... Значит, да, трагедия были, да. да, и надежда была под немцами Как раз вот сестра и, все, и двое братьев И так далее Слава богу, что все остались живы Вот это было удивительно Но я знаю, что вот эти вот крестьянские корни Бабушки и дедушки Они, они конечно, их и прятали, и скрывали и там по всякому выкручивались, как могли Ну, в общем, ситуация была ужасная Но бабушка, значит, вывезла отца Уже практически как Просто, как, как говорят, на последнем поезде В Москву Тогда. И отец все время, вспоминал, он все время вспоминал этот город, и он туда приезжал неоднократно, когда и был жив и давал там концерты. И, в общем, для меня авторская песня «Краснодар» — это нечто такие совсем, совсем родные вещи, потому что вот это удивительно, как меня в этот город не заносит. Я не понимаю, почему, но я человек не суеверный, а просто какой-то фатум существует. Рано или поздно мы, так сказать, друг к другу придем. То есть я где-то рядом, там, значит, в, вокруг, Даже вот есть. по какой-то спирали. Тем не менее, и у меня сейчас родственники там есть и так далее, они чаще в Москву приезжают, это правда. Вот. Но, тем не менее, для меня Краснодар — это моя историческая родина. — Ну вот в Краснодаре проводятся же прекрасные фестивали. Может быть, когда-нибудь получится. — Нет, хорошо, я, туда. так сказать, это как пионер, я спокойно, легко, ты знаешь. — Конечно. Просто с Димой у нас еще один момент э, связывает всегда. Мы с ним э, выступаем. То есть не то, что выступаем, а где я вижу Григорьева, потому что он такой шикарный гитарист и может сыграть практически все. Э, даже, даже такие простые песни, как вот Ады Якушева и <laughs> Юрия Висмара. Ну, не все они простые, но, тем не менее, значит, есть и очень простые. Нет, просто он так трогательно да. к этому подходит. Трогает, да, где надо. Нет, не а, иногда, а иногда на наших совместных концертах я забываю, что я пою. Потому что я так заслушиваюсь музыки, мне будут слезать и что он так красиво это все выиграет, что я просто забываю конкретно слова. Но это уже как бы делает тебе честь во всяком случае, а не Краснодар мне. Краснодар понес большую потерю, да. когда этот когда прекрасный дуэт мы... уехал мы... от нас. Поэтому, ну, а ну, как что... праздник, дни приезда, возвращения на родину, и это всегда концерты. Вот надо сказать, что ребята сейчас просто выступают популяризаторами именно, ну не скажу как московская авторская песня, да, но вот несут нам Всемирные. в Флотные. регион, так скажем, на периферию какие-то столичные вещи, да, вот здесь и тот как бы, спектр песен, которые здесь поются сейчас на слуху, они увлекаются творчеством Берковского, и каждый год у нас в Краснодаре устраивают концерт памяти. Виктора Берковского. Это уже становится традицией. Я Два думаю, что это было и, это. и ваша заслуга тоже в этом есть. Да, да это Наташенька не то, вот что... принимает участие в этом. Я концертах. рассказываю, что так это только их заслуга. Mm -hmm. Делаем одно дело. Вы же делали с Виктором Семеновичем, по программу готовили, да? Ну да. да. В К сожалению. Да, мы, репетировались. Но мы так потихонечку продвигаемся все-таки вперед. Мы хотели спеть Очень две страшно. песни mm -hmm. Виктора Берковского, которые мало исполняются что. того, что мы что. готовим. Да, ну, он как раз просил... Петь песни, которые никто не пел, в основном от женского лица, которые он тоже сам не пел. Поэтому вот у нас есть, что показать сегодня. Музыка Виктора Берковского, стихи Светланы Микшин. Вязали, вязали, и вышла нежда развязка Кружением мычами, крушением в пути Спешили, летели на красный, на красный, на красный Как будто хотели от этой развязки уйти дин дин дин дин, -дин, -дин, -дин, -дин, -дин, -дин. Кто мог бы подумать, что нас объявили вне рейса ценного груза, который тащить нам пришлось Не вынесут даже видавшие тяжести рельсы И сбросят вагоны с названием «Любовь» под откос да да, да Даже не ищем ни стрелки, ни стрелочника, что во всем виноват. Сидим у подобия с богатым свободою нищим, И делим слова, как бесценную медь науган Дидан, дан, дидан, сидим уподобие, с богатым свободою нищим, И делим слова, как бесценную медь науга. Разу не слышала. А чьи это стихи? Светлана Бекшин. Uh -huh. Ну давайте еще тогда да, интересно. И И тоже. На стихи следующая песня на стихи Вероники Тушновой тоже очень мало исполняем. А, хотела, а сам Берковский ее пел или нет? Ну, с кем то ее пел? Хотя ну, бы вот У, эти у нас способы. есть архивы, архивные записи. Записи не... такие буквально домашние записи. Да, просто вот. с кем-то, ну так на кухне как-то. Сейчас а -а -а. вот издается сборник уже вот должен в ноябре выйти, 125 песен Виктора Берковского, новая книга. Слушайте, а раз за зашла речь, вы как с ним познакомились? Мне кажется, это не по э, тому, что он тоже человек южный, я не имею в виду как это тоже значит Кавказ, а именно потому что он из Запорожья. Может быть, какие-то, я не знаю, откликнулись струны души. Ну, это тоже происходило еще когда-то давно. В 1983 году нас, мы пригласили его в Краснодар и познакомились вот тогда с Андреем Гончаровым. Мы очень подружились с ним, несколько лет общались. Потом как-то вот я с Андреем Гончаровым разошлась. И как-то вот немножечко все это стало ну, невозможно mm -hmm. общаться. А потом, вот сейчас уже. Андрей передал письмо Берковскому и кассету, в которой мы на его на авторском вечере, Андрея Гончарова, пели. И, в общем, привет, и передавался такое. И потом, в какой-то момент, э, однажды к нам подошел Берковский, когда. на чистых прудах, по-моему, да? Да. И да. говорит: так, ну что, слышал, слышал, как вы поете, слышал. Почему Берковского не поем? Это на сборном концерте было. И он пригласил нас к себе пришли, правда, еще тоже там время проходило все это как-то вот, то он болел, то нам да, не мы конечно очень жалеем чистого. об этом сейчас, вот. и мы с ним только вот в последний год его жизни стали общаться, mm -hmm. репетировать. Ну тогда в память о Викторе Семеновиче давайте еще вот на стихи Вероники Тушновой. При горке в камне ступени Блеск фонарей ледяной голубой На мерцающем кварце две черные тени Две четкие тени наши с тобой Текла в окнах черно и незряче блестели, Сладко спали хозяева в мягкой постели. Сны, наверное, смотрели и ведать не ведали, Что сегодня их двое прохожих проведали, Открывали калитку на лестницу лазали, Постояли под черными влажными вязами, Заговорческим шепотом говорили друг другу тот маленький дом подарили И с собой увезли его в поезде с дедалем Вместе с лестницей, с садом, хозяйской спали Вместе с шепотом, взглядами, тайным смятением Что на веки веков, они а не ночью любовь На мерцающем кварце две черные тени, две четкие тени с тобой. Вот что там, в Краснодаре, да, что здесь. Вот у вас есть какая-то гитарная школа, да, своя, то есть вы преподаете детям. Mm -hmm. Да, мы преподаем. Не мы хочется убить иногда должны... молодые дарования, нет такого? Придушить, <сих> да? Да. <сих> <сих> нет, я вообще, я, честно говоря, уже очень преклоняюсь перед учителями. Вот недавно у меня на радио была Галь Крылова. Мы вспоминали Диму mm -hmm. Дихтера, одного из рыцарей авторской песни, как его называют, это гитарная школа «Остров». Yeah она не существует. Там, кстати, прекрасные Димы Земские, ну, значит, и Паша Аксенов там сотрудничал одно время. В общем, очень сильный автор. И вот мы сидим, что-то говорим, вспоминаем, о Диме вспоминаем, и о том, что я туда отдала и Юру, и какое-то время туда ходила Варя заниматься и вокалом, и тоже гитарой, но она хотя бы знает, как это, что это теперь за инструмент. Не играет, но тем не менее поет. И вот я говорю. А Юра, да, Галка говорит, вот Юра и дальше пошел, вот он уже, значит, некоторые у нас стали писать, Юрка тоже что-то стал писать. И я, я сижу так и говорю, вот совершенно нет я говорю, Да, беда, беда Потому <свят> что это родительская Точка зрения, понимаешь А есть преподавательская То есть вот как вам удается с ними находить общий язык или это легко? Ир, вот ты, ты так смотришь, я, вот, я секунды не могу, мне кажется, проработать с детьми. У меня это вызывает некий такой панический ужас. Наверное, это как, какая-то привычка, практика, я не знаю что, но, по крайней мере, мне очень легко заниматься. Я стараюсь просто сменять быстро деятельность. Ну Не все время одно и то, же, много раз. То есть дрессировками я стараюсь не заниматься, вот как обычно. Да, ну-ка, еще раз эту фразу, ну-ка, вот сейчас вот так. Ну, хорошо, что у меня такая позиция, потому что авторская песня это вообще как бы то что хочет делать человек а не то что ему надо сделать uh -huh, да uh -huh. всегда так поэтому немножко проще но темп занятия он тоже дает какие-то результаты потому что человек одним позанимался потом другим позаниматься, потом третьим потом кто-то начинает баутся я так сказал там например имя просто там спокойно и дальше и как бы все получается вот дима у нас я чаще всего занимался индивидуальными занятиями, занятиями поэтому когда группа собирается ему труднее я даже иногда говорю так Внимание! Ну, Дмитрий Игорьевич не может заниматься группой, ему трудно, потому что каждому надо все показать. Сидите спокойно. На гитаре просто, на самом деле, бессмысленно. Но я таких святых людей еще практически не видел никак Нет, есть еще ряд людей, но тем не менее вы входите в их для меня, во всяком случае, в их когорту, когда, допустим, вот э, то, где мы часто бываем, это на... Э, часто бываем, ну, раз в год, во всяком случае, на фестивале э, Куликово поля. Mm -hmm. Вот у вас там проходит... Это просто я наблюдал, потому что Мастерские, я ждала, да? пока yeah. Дима освободится от занятий, чтобы mm -hmm. с ним порепетировать перед концертом. И вот как вы с ними общаетесь? Ну, иногда бывает, ну, на мой взгляд, что-то чудовищное. Вот mm -hmm. люди... ну, возможно, они не совсем понимают, да? И, или наоборот, им... Но ну, с другой стороны, прекрасно, что вы такие и есть кто может что-то как-то вот, так сказать, или очень нежно сказать, милый, может быть, как-то ну, поискать себя в чем-то. Да, просто специалист. Это, да, вот это сказать, Мой секрет такой, я никогда не бью учеников <laughs> по голове. Поэтому они любят меня, привязываются. Нет, а ты вешай сюда ветеран, бывший член лейтенанта. Да, написать, что да. Да, прошедшие За Кавказе. Да, да, да. нет, это все действительно шутки. Давайте петь, потом мы с Натальей поговорим еще. Что мы споем, А давай споем Владимира Васильева. Давай. У нас, в общем-то, репертуар такой больше ли Так, вы сразу про автора рассказывайте, если это наш краснодарец. автор... — Из Харькова. Uh -huh. Ну, в Краснодаре у нас просто весь клуб его пел, просто как вот, я не знаю, как гимновая песня у нас долго была, несколько лет, когда я был щенком и верил в грёзы детства. — Володя будет да, очень да, скоро да. в этой же программе. Вот, — По да, этой да, песне да. его узнают все. Uh — -huh. Мы с ним встречались в Москве неоднократно на концертах, и мы поклонники его творчества. Uh — -huh. вот. uh -huh. да, да, Нам песни, очень нравится его песня, поем. вот это мы уже решили своей сделать music mm -hmm. Бельевой В небо она уходит Счастье ли Мерещится в краю А вы в свой клуб кого-то приглашаете вот, или из других городов? Или вы как бы своим в своем соку, и просто вот среды они среды как, как, как таковые. Или и бывают какие-то концерты. Ну, среды они как бы такие у нас. Святое. Кулуарные, mm -hmm. да, местные, местнич с местническим уклоном. Вот. А вообще очень любят Краснодар приглашать. Вот бардов российского, так скажем, масштаба. Неоднократно Юрий Лорис у нас бывал. Mm -hmm. Багушевская вот второй раз едет, да, очень тепло принимали, ей понравилась публика наша. Борис Вахнюк бывал у нас, uh -huh. Виктор Попов част, частый uh -huh. гость, вот недавно его концерт прошел в Краснодаре. Вот, ну Краснодар несколько дальше других городов, мы вот только здесь поняли, когда стали по городам ездить, обычно несколько часов на поезде, yeah, там или правило, ночь на ночью поезде. В городе, uh -huh. А Краснодар это сутки минимум, поэтому. Сложнее, конечно, с приглашениями. Александр Дольский, вот мы общались oh, много да. лет назад, Дольский он неоднократно был. тоже был. Ну, у нас вот были если... и Суханов, и Берковский, вот с Богдановым и Бочкиным, и кто? Дикштейн у нас был. Uh -huh. Потом... Владимир Ландсберг, uh -huh. конечно, он же недалеко до ну, уже -то очень Постоянно время. он на фестивалях у нас был. Городской фестиваль авторской песни у нас весной проводится «Город зажигает огни». И тоже всегда стремимся мы в жюри пригласить какого-то мэтра. Uh -huh. чтобы поучиться у него, потому что мастерские же проводятся на фестивале, это и учеба, и... Uh -huh. Саша Костромин был у нас, вот сейчас мы с ним встретились только uh -huh, что, uh -huh, uh -huh. В студии тоже был на фестивале. Да. — В жюри. Да. — По педагогии, такой сбор педагогов, uh -huh. слет. А, я хочу, чтобы вы спели тогда еще кого-нибудь из краснодарцев. Давай Но не из Краснодара. Да, мы хотим спеть у нас... Но из в... юга. Да, у нас друзья... Ведь... Регион, южный да, регион по, вс... по всей стране теперь уже. Мы хотим спеть песню Андрея Следнего, да? mm -hmm. ставропольского автора. Мы лично с ним не знакомы, хотя у нас есть ряд общих знакомых. Uh -huh. вот Ставропольцы сейчас и в Москве уже uh -huh. живут. Uh -huh. Но как эту песню весь Краснодар распевает ну, тоже. Давно на тебе помеша будет сказано, не волжи. Я тобой перед Богом грешен, Я тобою святый жив, Я с тобой, я тебе мечтаю, Иногда о крыло, крыло выше птиц в облаках взлетаю, Всем разумным земным назло. Даже за верст Мы сердцами в чудеса Боже, как же могут души так в Если рядом ты, даже грусть моя часа Свой век прожил, как на их сюжет оседа было так осен, миллиарды на. Абсолютная правда. Уже если кто до этого момента <смех> еще сомневался, то я хочу сказать телезрителям, от которых, наверное, уже не ускользнул. лет это, после этой песни все становится как бы совсем понятно, потому что э, Дмитрий Григорьев и Илья Христианова не просто авторский дуэт, они еще дуэт человеческий, Вы супруги. Супружеский не дуэты. Несмотря на то, что у нас разные фамилии. <смех> нет, после этого я говорю: так сыграть невозможно, на мой взгляд. Может быть, есть какие-то великие мастера значит, лицедейства. Да, но мне кажется, что вот, да, Наташа. <смех> Да, теплота неимоверная в исполнении. А вообще они гостеприимные и раздимые, как, как семья. Ой, очень. Их очень любят. Вы знаете, у них столько поклонников их творчества раз. Ну и просто как людей, потому что они открытые, добрые, приветливые. Я не знаю, надо ли говорить. В каких ну, а условиях, заняться, в каких а условиях, есть, а условиях они сказать? живут в Москве? Человеческий дуэт живет нет, в человеческих условиях. Не будет ли это слишком такая информация конфиденциальная? Вот. Ну, ну, беспорядок небольшой Нет, дома, я ну, про площадь имею в виду. Площадь имею в виду. То есть площади мало. хорошие, но площадь. мало. очень мало. Москвичей, между прочим, вы знаете, что испортил, да? Вот как становишься москвичом, тебя сразу этот вопрос портит. Квартирный. Ну, для детей мы... купили кровать такую, которая второй этаж, это чердак называется. Угу. То есть не, не даже не такая вот, а там сразу двуспальная получилась. У нас квартира, квартира, в двух уровнях. То да, то вы раз уже <связывается> все рассказали, я подведу итог, что квартира одна комната, <связывается> двухъярусная. Двухъярусная, четырехместная, так скажем. Как Афаня. С некоторых пор пятый член семьи появился. Собака. Да. Да, но двери этого дома всегда открыты для краснодарцев. Краснодарцев. Просто любят... мы живем в такой бедности, даже на замок нет денег. Поэтому <свят> двери да, для друзей всегда. <свят> а если нет, они выше будут друзья. <свят> да, ну, на конечно. то и друзья, дружба понятия круглосуточная, <свят> как <свят> я понимаю. Да, ну ладно, расширение обсят, вам я желаю в вашей площади, не только. <свят> но на самом деле, вот у Дрыгиной и у Тани есть очень хорошая песня. Да, если мы расширяем на, на, не помню, на сколько-то там квадратных метров, не... Сейчас я песню эту я уже не передам, потому что но душевное тепло не растеряем ли мы после этого. Извини меня, Таня Дрыгина, пожалуйста. Вот. Тем не менее, после таких только песня может нас как-то примирить с действительностью. Что же мы споем, Ирочка? Слушайте, давайте спойте уже, хватит. Вы поете очень хорошо Визбора и хорошо. очень неизвестны его песни, потому что давайте Давай, облака спойте. Да. Давай. И тем более, песни это тоже не растиражированные, ее редко поют. Ну, мы стараемся петь именно те песни, которые не, не исполняются часто, чтобы еще люди услышали что-то интересное. Песни «Облака». А то все авторы, авторы приходят. Ну, знаешь, исполнители пришли, надо использовать служебное положение в своих корыстных личных целях. О, посмотри, какие облака возведены Вдоль нашего романа Как будто бы минувшие века Дают свой знак таинственной страны И странное обилие цветов И странно, что кафе не закрывают над миром в ожидании. О, посмотри, какие облака вас заведены. Скажите, друзья мои, вас посещает такое э, замечательное чувство, как ностальгия по тем местам, откуда вы уехали, и по тем временам, откуда вы уехали? Ну, мы с Краснодаром-то не теряем связь. То есть никакой бываем. ностальгии, проза. Нет, ну как нас, мы любим очень его, мы там стараемся бывать регулярно. То есть мы своей ностальгией потакаем. Есть, Поэтому конечно. не даем сильно развиться. Есть и по временам, и по людям, с а которыми вот времена, сейчас Ира, вот, не ну можем скажи, вот, э, Знаешь, как часто бывает такая вот... Э, э, говорят, что э, тебе не могло быть плохо, допустим, в те же советские времена. Кому-то было плохо, кому-то нет. Но только по той причине, что ты был молод. И в этом основная... Основная причина, почему мы до такой степени это все хорошо вспоминаем. Может быть, поэтому. Я Может, думаю, другая конечно, причина конечно. Не знаю. Мне как-то вообще... Я вот как-то родилась и вот так жила, жила, жила. И я ничего не чувствовала вот этого, что в Москве очень сильно чувствуется. Что я почувствовала, когда стала читать «Новый мир» уже вот в 80 последние годы, да? То есть я этого даже не знала. Я просто жила, я была октябренком, потом пионером. Вот были такие условия существования. И я как бы... Надо было музыкой заниматься. Папа сказал, лучшая в мире профессия — это... Uh, музыкальный руководитель в детском садике И дети пристроены, и накормлены всегда Немаловажно, кстати Совершенно прямая линия судьбы Без всяких А папа имел отношение к музыке? Папа, да, и папа, и его папа, и папа папы В общем, все до прадедов у нас были баянисты Ну, зарабатывали на свадьбах в общем-то так. Иришка подалась веяниям мудро А и я вот, гитару. опа, <laughs> гитару в руки. Ну, нет, на самом деле, не знаю, может быть, я такой человек приспособлен. но я, я не чувствовала ничего, никакой грозы над головой. Я просто жила. И когда умер Брежнев, я э, плакала, потому что я понимала, что что-то сейчас, вот, вот сейчас, то было все ровненько-ровненько. И ручки аж с 70 копеек на 35 подешевели. Uh -huh. Вот шариковые. Это Господи, было такое это, счастье, <laughs> да. А, а потом я поняла, что вот сейчас начинается что-то в мире происходить, и у меня уже родился сын, и мне за него уже было тревожно. Вот и на самом деле там же пошло меняться все очень быстро действительно, вот до чего мы закатились. Нет, ну я вообще живу в таком районе замечательном, когда все время берут, вот в Останкино, да, Останкино все время брали при всех пучах, понимаешь, а у меня еще и профессия такая замечательная, что два раза, вот будешь смеяться, 19 августа и 3 октября у меня была работа. И я была, что тогда, боже упаси, меня никто на эту войну не призывал, понимаешь, я ни присяг не давала. Я вообще не дитя войны. Я не понимаю, когда говорят, не выходи на лестницу, она простреливается. Вот Дима это легче поймет, чем я. А я не могу. И я вдруг, понимаешь, взрослая девушка в мини-юбке, сигаю на лестницу, понимаешь, вот так вот ползу, по... это вот было 3 октября. Понимаешь? Это просто, это нам... нам это совершенно непонятно. Да? Mm -hmm. Но кто бы мне, в мое тоже советское, пионерское, я была истинным пионером таким, я во сне пела гимн Советского Союза, то есть, до такой степени нас вот учить надо было все во сне просто <с> мама говорила что словечки какие-то значит союз нерушимые там про это, проносились кто бы мне тогда в моем детстве сказал что а, я плохо живу да, Понимаешь? Да, ну, как бы, ну, жили, Мы жили, жили в шестером в одной комнате. У нас старший сын моего отца, спал на рояле. Рояль, рояль концертный позапрошлого века, 1878 года. Бейкер. Он до сих пор живой и здоровый. Его только уже раз в день надо настраивать, потому что он тут же значит теряет все эти. Но он совершенно великолепный значит камерный рояль. Вот у нас на нем спали люди, пока у него ножка не упала, потому что негде было спать, потому что комната была 14 метров, а нас там было 6 Еще и Да, и при этом к нам еще приходили такие известные люди, как приезжал Женя Клячкин из Питера. Вообще питерцы очень любили маму Маяда Якушева останавливаться, да, или ночевал у нас, и тоже довольно часто, особенно в последние годы жизни, Геннадий Шпаликов, да. И вот, ну, то есть какие-то... вот я, я не говорю про московских бардов, это просто, так сказать, практически ежевечернее все происходило, плюс ко всему. Но кто бы мне... Я делала уроки на балконе или на пипитре, вот не пипитре, а вот на крышке от рояля, потому что стола не было. А тот кухонный маленький, он без конца был во всяких. Ну, возможно, я вам сейчас напоминаю вашу жизнь нынешнюю. Да, да, да. Но Дима говорит, просто... что пора уже создавать такое объединение детей, пострадавших от бордовской песни. Я, я первая. Я вообще инвалид. Президент будешь? Я буду президентом, но я буду на председатель. Я могу возглавлять. Наши запишутся сразу. Да, мы своим детям передадим. Я тебе хочу сказать: я тебе хочу сказать, что никто потом, вот когда пройдут там. 30 лет, да? И ваши дети никогда не скажут вам, что им тогда было плохо. Опять-таки, по той причине, что они тогда были крайне юные. Да. Вот и все. У них свои заботы, свои как-то отношения с миром. Наташа, все спокойный. правильно. Вот ты как арбитр. Зиди <связываем> <связываем> Ну, вы как бы акцентируете. Я поняла, что речь идет о детях бардов. Да, да. А я хочу сказать о детях не бардов, которым повезло. Вот я тренер. По О! профессии. Какой тренер? По, по борьбе? Водные виды спорта. Нет, да. плавание и парусный спорт. Угу. И я считаю, что мальчишкам моим очень повезло, что их тренер немножко поет, угу. так скажем. Потому что вот эта романтика бардоскописней, Но ну, ее просто больше нет нигде. Вот можно воспитывать словами, но они до молодежи доходят слова такие, ну, простые слова, да? А вот слова, положенные на музыку и в определенном каком-то кругу, в лесу, там каких-то условиях, да, они просто проникают в самое сердце и формируют сознание нашей молодежи. Так давайте формировать сознание. Сейчас. Поэтому угу. детки ваши как бы, страдают. Поэтому мы и занялись собственно вот да, школы а авторской вот все песни. остальные. Очень хочется. А кстати, где она сейчас это? у вас? Вот здесь в Москве есть? Ну, конечно, мы работаем в прекрасном месте, в центре детско-юношеского творчества Киевский, который у -у. находится на Поклонке. Да, возле Поклонной горы, это метропарк Победы. Вот последние годы мы там, Сырочка, и очень довольны. И коллектив замечательный, и дети хорошие у нас. В общем-то все условия. Учите их бардовской песни. Ну, кто кого мучает? Да, вот сегодня придем еще к ним и спросим. Еще помучимся немножко. <свят> <свят> <свят> ну вот старшие очень рады говорят, ой, так хорошо, вот там эти все задания, все эти уроки, все это лекции и Так хорошо, придешь душой, отдыхаешь. <свят> <свят> <свят> так что... Давайте ну, душой еще отдохнем. Давай. Значит, о, давай отдохнем. Над душой на песне Дулова. Давай, конечно, с удовольствием. Песня Александра Дулова на стихи Александра Кушнера. Мы ее совсем недавно выучили, она нам очень нравится. Понравилась, и вот мы ее взяли. Не знаю, кто таинственным стихам, а музыки нас птицы научили. По зарослям, по рощам, по кустам, И дырочки мы в тутки просверлили. Как благодарить благодолиц учителей Молочная твоя кипит наука. О, пеночка! За плеск восьмых долей, За паузы, за Моцарта, за глюка. О, пеночка! За плеск восьмых долей, за паузы, за Моцарта, за глюка. Не знаю, кто стихом так далеко, туманное и трудное начало. Пока ты пела в роще молоко, на плитке у хозяйки убежала. Стихи никто не пишет, кроме нас. В них что-то есть от пота, есть от пыли. Так. Вот птицы научили ее. А как нет? Ну даже птицу научили. Скажи, кто действительно научил. Меня хоть птицы, хоть кто это <свят> Вот Иришка, вот Я, ее, кстати... ее музыкальность проявляется часто самым неожиданным образом. Однажды <свят> мы гуляли в парке в Краснодаре, <свят> и там небольшое такое есть, прям под открытым небом, зверинец. Угу. И там, значит, за забор из-за забора дерево такое вид видно, и сидят павлины огромные, и хвосты аж до самой зимы. Закат, они уже все уселись спать. И вдруг Ирочка, проходя. Там в нескольких десятках метров по Павлине крикнула. Один из них отозвался. Точно так же. Но ты я... ему объяснил, и что она... твоя женщина. И знаю. она что? еще раз, когда крикнула, все павлины сразу замяукали, заголотели. То есть она не просто на их языке сказала, она что-то, видно, затронула какую-то проблему. Струну да, какую да, и начало. они все оживились, у них пошла дискуссия. То есть у них даже сомнения. И сколько не было. мы гуляли по парку, они еще около часа. думаю, Хозяева этого зоопарка были уже. Нет, а просто я обожала слушать у меня папа на улице всегда сделал себе верстак и сидел и насвистывал всегда и я так ему завидовала что он умеет сви... он мелодии свистел uh -huh. и я так ему завидовала мне все ничего не получалось и я поставила задачу научиться свистеть так что я мелодии тоже могу нормально то есть ну это видно вот музыкальность просто подражательство такое а недалеко там через два квартала у нас дяденька завел павлином еще когда я была маленькая и они там по вечерам вот мяукали и я как бы это а очень хорошо слышала, -а -а! такой голос у них. А. Сейчас сбегутся павлины. Очень хорошо, это да. Это выучила, как они а да. между собой разговаривают. Ну, Дима, на Диму это просто, просто потрясающее впечатление. Она с ними типа, заговорила и не ответила. Они практически дремали. Это было потрясающе просто на самом деле. Ты знаешь, я не знаю, сравнение, конечно, неуместное, но моя, моя Варвара очень хорошо кричит козой. И да. у нас такая ситуация Это не павлины, это горные козы. Мы были в этом году То есть она общается с ними? Она да? с ними общается. Mm -hmm. Она, причем, причем самое интересное, что даже ее отец, мой муж, который был рядом, он не понял, кто это разговаривает. То газета, то есть, она их увидела, а знаешь, это, так да. интересно, вот в горах вдруг какое-то, значит, там это, и они прям стоят, а вот ощущение, что гора такая, mm -hmm. если ты издалека, ты же не видишь, что она все-таки какими-то... И вот они на разных уровнях стоят, эти козы, вдруг откуда-то. Знаешь, как наскальные изображения. Я сначала даже не поняла... Это живые вообще, когда они стали вдалеке Они же так замирают, вообще да. могут надумать. И Варвара замедлять. им что-то сказала радостное тоже. И вдруг тоже оттуда пошел какой-то. Все-таки они, вот, видишь, все... <с novice> талантливые у нас mm -hmm. Стараются общаться, да. Да. <свят> Стараемся общаться и не покидать этот замечательный мир. Ребят, я очень благодарна вам, что вы сегодня mm -hmm. нас посетили. Я надеюсь, что я хоть когда-нибудь попаду в наш с вами замечательный город, на свою историческую родину, клуб мы запис записывать, организуем значит Дети да. пускай звонят, записываются ко мне да. Будем пробиваться И этим клубом мы будем поездки агитационные По стране Детям пострадавшим в борьбе С бардовской песней вот Наташа, спасибо большое Водите своих, вы кстати, водите своих В походы-то? Ученики ходят? Не то слово, с песней В походы, с песней Юрия Висбора, Акуджава Владимир Семенович Высоцкий То есть мужская такая песня Я как бы ее несу массы мальчиков, ну, чтобы из них выросли настоящие мужчины. Замечательно. И продолжайте этим заниматься дальше. А мне пора прощаться. С вами сегодня были Дмитрий Григорьев, Ирина Христианова и Наташа сейчас забуду Кривенкова. Кривенкова. Кривенкова. Наташа Кривенкова. Я хочу, чтобы наши телезрители нас почаще вспоминали и, сверившись с программкой, не забыли вовремя включить телеканал «Ностальгия», тогда мы обязательно споем вместе. Песня Алексея Карпунина, автора из Твери. Миловам хранителя доброго